Новый формат, новая прическа Здорово, яблоко-искатель у микрофона. Да, это я. Пару дней назад компания Apple выпустила iOS 11 Beta 5 и в то же время iOS 11 Public Beta 4. И после этого у меня посыпалось в личку огромное количество вопросов. Чем же отличается обычная бетка от паблик-версии? Чтобы такой дилеммы больше не было, сегодня расскажу тебе, чем же отличается iOS 11 Beta для разработчиков от iOS 11 Public Beta и какой же из этих двух бет стоит. Стоит выбрать. Погнали! Хочешь узнать, как за месяц до анонса заработать на новенький iPhone 8 или выбрать себе нормальный смартфон до 30 тысяч рублей, тогда настоятельно советую подписаться на канал Sunny iApple News, ссылка в описании, давай жмякай уже. Во времена iOS 8 или 8.3 я уже, честно говоря, не помню, честно говоря, не помню. Apple ввела впервые свою фишку для тестирования операционных систем вообще всеми пользователями, то есть если захотел, ты поставил, если нет, то ну как бы гуляй дальше. В самых первых времен Apple собирала только какой-то ограниченный по количеству круг пользователей и только там в количестве 100 тысяч человек, например, эти самые пользователи своих iPhone или iPad, либо же MacBook могли получить доступ к еще не анонсированной бета-версии прошивки, отправлять фидбэки, либо же отзывы, опять же, находить какие-то баги, вот эти вот все пятые десятки. 50 это раньше было, для того, чтобы когда уже прошивка пройдет какое-то некое тестирование, опять же не только разработчиками, но и простыми смертными, чтобы она вышла уже в общедоступный релиз, нормальный, стабильный, доработанный и так далее и тому подобное. Не хочу уже тебя долго томить, но вот что-то вот не получается. Так вот, iOS 11 Beta 5 и iOS 11 Public Beta 4, они не отличаются вообще ничем. Более того, бета-версия iOS для разработчиков и для простых смертных пользователей могут совпадать абсолютно вообщем. Вообще по всем параметрам, начиная с номера сборки и заканчивая опять же весом или же размером накопительного обновления. И все-таки, какую же версию стоит ставить? Для девелоперов, либо же паблик-бету? Честно сказать, на твое усмотрение. На самом деле, отличие паблик-беты от простой беты заключается в том, что паблик-бета может выходить чуть-чуть попозже, например, с интервалом в один день. И, само собой, если ты хочешь попробовать самую уже первую, очень сырую версию iOS или macOS, либо же watchOS, то тебе уже понадобится, естественно, бета-версия для разработчиков. А так, эти прошивки, что паблик, что для девелоперов, для девелоперов... девелоп... Б -б -б -б. Короче, для разработчиков они абсолютно идентичны. И париться по поводу, вот какая прошивка у меня грузится, ты там показывал для разработчиков, у меня загрузилась паблик бета, в этом нет ничего такого. Короче говоря, вот такая вот история. Надеюсь, ты получил удовольствие от просмотра этого ролика и получил какие-то новые знания, чем же отличается бета обычная от паблик беты, я надеюсь, что это действительно так. И, кстати, коробочка с iPhone 5s у меня здесь стоит не просто так, так как уже совсем скоро, возможно, на следующей недельке, будет видео, где я расскажу тебе и твоим друзьям, стоит ли брать iPhone 5s, вот этот вот классный, замечательный, в 2017 году. Вот такая вот история. Совсем скоро увидимся, до встречи! Хотел сказать пока, но нет. Перед тем, как я скажу вот эту вот коронную фразу из четырех слов, рекомендую тебе посмотреть последнее видео про iOS 11 Beta 5, где я, во-первых, рассказал, как ее установить, и, во-вторых, рассказал о практически самых важных нововведениях в новой бета-версии iOS 11. Вот теперь точно все, и до скорых встреч. Пока!